привет Нет. прочитал мое сообщение видел да прочитал люди хотят делиться нашими мастер-классами но они не знают как это сделать Демон вообще не палься сейчас клавиатуру разберу возьму твою микросхему и все с репостами будет кайфово сейчас это спояю джон какие микросхемы сейчас вап все сейчас ап ап и тигру моих сели а Как это по-русски? В это, в приложениях все, а, ага, я хотел и сделать быстрое при приложение, чтобы люди одним нажатием могли репоснуть. Ты сразу так и сказал <связывая> Basic, Pascal, Protron, я же все шарю, шарю в этом, у меня еще есть кассета из x -Spectrum. и картриджи. Сейчас, подожди, кто-то воду спустил сверху. У тебя шикарно <связывая> Своими руками, все. Ну взять, взять что помогал. Есть один вариант. У меня сосед из, из силиконовой долины, у него стартап. Подожди, подожди, подожди, подожди, реально силиконовый. Это там, где стартапы все. Короче, слушай, он мне скинул лайфхак, как за три действия репостнуть любое видео. Это прямо как моя жена. Я вчера в магазин короче не хотел идти, а она это, знает, куда додавить. Раз, два, три, я уже воорчнул. Короче, смотри, я сейчас тебе скидываю видео. Короче, выбираешь видео, которое хочешь поснуть, ставишь лайк. смысле? сердечко, сердечко, сердечко. <свят> Я сердечком, кстати, буду. Я вчера у меня вот эксцесс произошел с женой. Поставил сердечко на фотки своей соседки. Она там на фотки помидоры свои крутит <свят> на зиму. Жена увидела, приревновала. Яд. <свят> Короче, у нас совсем другое. почему соседка ставишь лайк, потом нажимаешь самолетик и полетели. <свят> и потом нажимаешь вот эту строчку и все. Ну и вот здесь вот можешь написать еще что-то типа смешное там. Возьму, это прикольно, вчера этот, э, в тещином языке, анекдот прочитал. Хочешь, расскажу сейчас? Прикольно, очень очень прикольно. Не, не вот. надо, сейчас, короче, некогда. Давай сейчас вот это, делай видео вот это у да. себя на странице, чтобы люди могли репостить. Окейси, окей окейси. Все, и это, что я хотел спросить, это, ты кундалини сегодня делал? Чего? Кундалини, кундалини делал. делал сегодня. Это ты че, какую кудалинь, а? Я же сейчас это писал в обряд, по запретам. Жена увидела, что я теречку а, поставил. Соседки, которые помидоры крутит. Все. балбуш, Сплю на диване. Сейчас в туалете. Джон, <связано> я про йогу. Я про йогу. А, про, <связано> про йогу. Кундалини это йога. <связано> да. Практикуй. У нас скоро занятие. Растяжку проверю. Все, все, все вообще. Бан Бан ты баночку, баночку, баночку, баночку для смузи купил. Ну, у нас мы это. 5 литров, 5 литров у нас. Ну, она очень прочная и у нас сейчас капот допили оттуда просто через вы и туда будем. Все, давай на связи, репост там шер и ну все эти. Окей, И туда ложим. Все, на связи. Пожди и... Okay. <laughs>